Уважаемые друзья Позвольте от моего имени Поздравить с праздником вооруженных сил Желательно всего наилучшего Успехов Боевой и политической подготовки Кто служит Кто в запасе Хороших светлых дней мирного неба. Итак, песня, посвященная этому празднику. Итак, поехали. Едва к могучей силы, Триколора влаг вознесся в облака, День буквы лавого орла моей России. Плаг России, плаг отчизны, честь полка. 23 февраля праздник отчизны, День военных вооруженных наших сил. Этот праздник отмечают все мужчины, так же, женщины, кто слух и служил, Наша гордость не очень силы. Кто творять? Что писать? Кто их собрать? Кто дети Армия эта бКак всегда оконченаก И для женщин, кто talked им nice for Наша гордость не очень силы, Кто твор кто, кто Кто мозг нас. А меня это за мужчины, И для женщин, то слух, и захалка как раз. Долгочизны — это служба по уставу. Коль служить призвался выполнять приказ, если честь всем выпала служить по праву, Исполнять приказ придется и не раз. Там да, приказ за бой стоит тем насмерть, по атаку, по приказу всем идти, Но врагам нашу Россию не ослабить, Наша армия в Россию Защитит Наша гордость не могла, Воруженные силы мы, Что вы что не сами, кто создан, кто с нас, Армия это прежде загалка мужчины, И даже женщин, кто служит, И загалка как раз, Наша гордость не может. Силы. То моряк, что не знает, кто создал, что спецназ. Армия это грехня, закалка мужчины, и до да женщин, кто зовут, им закалка как раз, Наша тоже не мощь, пору до силы. Кто моряк, что не знает, кто создат, что спецназ. Армия это прехня, закалка мужчины, и до да женщин, кто слух, им закалка.